всем привет так сегодня мы продолжаем делать что-то наподобие игры э, с использованием языка программирования Python, ну и э, такой библиотеки пигейм э, или фреймворка по-разному можно назвать так на данный момент что у нас готово у нас готово меню есть возможность выбрать его, ну, как бы визуально изменить пункт меню. Собственно говоря, есть анимация. Больше ничего нету. Вот так вот. Продолжаем пилить. Что на данный момент нужно в первую очередь? В первую очередь у нас, смотрите, есть меню. Есть, создали мы меню item то есть элемент меню класс для этого года и есть непосредственно меню но у нас нет возможности понять в каком именно пункте меню мы находимся мы в принципе можем понять по current index вот в принципе можно его извлечь либо немного можно сделать другой способ для понимания этого но как минимум у нас в главном цикле, вот главный цикл нашей игры, у нас нет понимания, нет, во-первых, обработки, нажатия Enter так, и второе, нет понимания вообще режимов, ну, состояний. Что я имею в виду под состояниями? Я имею в виду самое простое, первое состояние. Мы находимся в режиме меню, то есть рисуем наши элементы. Второе. Режим непосредственно игры. Третье. Режим, например, паузы. Четвертое. Режим, когда мы сохраняем или загружаем игру. Пятое. Это режим настроек. То есть там надо рисовать другие элементы. Вот, и шестое, ну как минимум, да, это выход, завершение игры, то есть там возможно тоже сохранение, сохранение еще, там каких-то может быть настроек, ну, что-нибудь надо сделать и корректно завершить игру. Так вот, давайте сегодня введем понятие режимы, да, и для этого в модуле Singleton создадим класс game mode. вот так вот будет и собственно говоря будет у нас режим такой меню и напишем меню <coughs> дальше дальше непосредственно game и это все у нас будет строками вот особых требований к производительности нет так как игра у нас простая поэтому тут париться можно и не париться Дальше будет пауза. Дальше save load. Равно... Save load. Дальше... Что у нас еще? Settings есть. Settings есть. И есть. Ехит. Ну, exit, да. Выход. В простонародье ехит так есть ехит добро этот класс мы тоже сделаем синглтоном, потому что мы в модуле singleton. добро делаем по аналогии и по аналогии с классом классом дисплей и я бы сделал даже вот так вот сделаем копипаст сделаем копипаст вот такой, только тут, конечно же, надо поменять на game гейммод и еще описать конструктор. В конструкторе у нас будет всего лишь мы заведем один внутренний член класса, это current state. Current state будет у нас равен, то есть, то есть когда у нас игра стартует, вот... Первое значение, то есть проинициализированы будет значением меню. Это будет означать, что сразу надо рисовать меню. Mm -hmm. Вот. Теперь, что нам надо сделать? Нам надо добавлять всяких свойств. Типа, типа, типа вот такого. Так, state. Будем возвращать return self current state. Дальше. Дальше сделаем набор таких простеньких функций. Set. Menu. Короче, сейчас я это все напишу и продолжим. Вот. Создал ряд таких простеньких функций. То есть мы будем переключать непосредственно, без доступа к внутреннему члену, посредством функций. Установить режим меню, игры, паузы, настроек, выхода, ехита народе, да? Есть. Теперь все это добро надо как-то прикрутить, прикрутить к основному так, где тут, к основному циклу. Что нам надо сделать? Ну, как минимум, нам надо, нам надо завести еще одну такую переменную. Так, давай вот эту инициализацию вниз опустим, а здесь просто, просто позаводим перемены. Итак, это у нас будет... Это у нас будет gami-mod. gami-mod равно singletons, получаем Game mod и получаем get-instance. Есть. нормаль, d я бы сказал. Дальше, смотрите. Вот у нас есть основной цикл игры. Так, так. И в нем мы должны смотреть, что же на самом деле происходит. То есть в каком на самом деле мы сейчас режиме игры. Ну, давайте сделаем эту обработку вот здесь. То есть, когда мы будем извлекать ивенты, да, которые нам вернет пигейм, нам надо эти ивенты в зависимости от правильного режима игры, то от текущего режима игры, то есть, передавать ему. То есть, не пробрасывать всем остальным. Значит, что нам надо сделать? Ну, ну как минимум, нам надо у game мода узнать, узнать Ой -ой, ой ой ой ой что это такое произошло Стейт. текущее состояние И если это состояние равно singleton game mode например меню то естественно мы а, пробрасываем наши ивенты ивенты до да, непосредственно объекту меню чтобы оно там обрабатывалось. иначе ну в этом в питоне Yenamov нету, классических, поэтому делаем вот так. L if game, давайте напишу, да, чтобы не, чтобы не тратить время. Короче, получилось что-то вот типа такого. Мы смотрим, какой режим игры. Если меню, пробрасываем ивенты в меню. Игра, будем в игру пробрасывать пауза, настройки и ехит. Самый главное наш ехит. Вот. Это первое. Второе. Процессинг, да? Нам же нужно же что сделать? Сделать аналогичные проверки. Можно было бы, конечно, еще повыносить это в отдельные функции. Input data, там, процессинг и все такое. Но, но, но, но, я этого делать не буду. Так. Если это у нас режим меню то мы, соответственно, делаем, обновляем, так как у нас там есть анимация, да, и уже там же и нарисуем, да, в принципе, это можно объединить. Процессинг и перерисовку экрана все в одном месте. В одном, ну, ивчике, то есть один ивчик, и, опачки, это я вылез, это я чуть-чуть неправильно, вот так вот. А, вот. А, в одних ивчиках здесь... Обработка данных, а здесь проброс. Точно так же у нас будет дело обстоять с игрой, если мы в режиме игры. Ну, с паузой. Возможно, знаете, надо большую паузу рисовать. Может быть еще что-то. Вот. Ну, для настроек и ехи-то аналогично. Дальше. Что еще надо? У нас еще нету, знаете чего? У нас нету обработки клавиши. Клавиши, клавиши, клавиши ентера нету. У нас же здесь есть, когда мы по меню перемещаемся вниз и вы вверх. А вот э, клавиши ентера нету. Значит, для клавиши ентера делаем обработку. Вот вот так вот. И получается там кей Return. Есть. Это хорошо. А что нам надо сделать дальше? Ну а дальше, дальше, дальше, нам надо как-то переключить наш режим игры. Кстати, вы замечали, вот это пас, это пас для того, чтобы, ну, как бы не было ошибки, да. Вот и все, если вот я вот здесь набросал примерную логику, но пока еще нет не, не готового объекта, я могу написать пас, Либо точно так же функции пустышки. Создать какую-то функцию... И чтобы там, например, вот, там, создал функцию, а логики еще не придумал, но сигнатуру уже придумал, да, то пишу pass, и все отлично, <coughs> никто на это не ругается. Так вот, нам же надо обработать, обработать, то есть клавишу return, ну, и выставить нужный режим игры. Что нам для этого надо? Нам для этого надо, так как у нас в синглтоне наши режимы, да, то нам надо завести это все добро вот сюда, создать, точнее получить тут единый объект синглтона а, и получить доступ к режимам. Так, game mode. Равно синглтон game mode get instance. Есть. Вроде есть. Подожди, да, есть. Что, что, что надо сделать дальше? Дальше, дальше нам надо переключить, точнее выставить нужный режим. Как мы это будем делать? Смотрите, нам же нужно как-то понять, да, что за режим. Нужно. Смотрите, у нас у меню вот специально для этого добра я здесь и сделал. Uh, description. Description будет непосредственно у нас содержать, знаете что? А вот вот это. Диана. Непосредственно вот, вот эти значения. <coughs> вот. И мы их сюда передадим. А потом будем извлекать из текущего айтема, э, э, на котором мы нажали Enter, да. Будем извлекать этот description. И в зависимости от этого description а будем устанавливать э, нужный режим. Значит, что нам для этого надо? Для этого сразу же вот не отходя от кассы game мод и это у нас что это у нас гейм будет режим дальше вот здесь режим сейв лот вот здесь режим а, на так настроек а вот тут а вот тут ехит а вот тут ехать Да, два режима еще не используются вот здесь, но ну, потому что под них нету там менюшки, да, там пауза, пауза и еще какой-то там. Вот. Дальше идем сюда. Теперь что нам надо сделать? Нам надо получить текст. Даже не текста, давайте description, вот description, Ну, Ну, питоне в принципе можно и не делать сокращение. Вот, да, в принципе, везде не особо желательно сокращение делать, но это все уже от привычки, да. В принципе, нам здесь ничего не мешает написать полностью description. Так, нам надо взять текущий item, на котором мы сейчас, да, а, а мы его можем узнать очень легко по current index, вот. Дальше берем get item data. И делаем такой ивчик. Если self items. Items, э, self. Что-то я одно и то же пишу. Э, current index. А хотя зачем мне этот description? Я прям тут могу и получить вот. Вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Description. Равно singletons game mod game вот если равно game то мы переключаем наш режим в сет game вот и все да в принципе мне этот description тут и нафиг не надо вроде когда вот Смотрите, если мы нажали Enter и у нас, и у нас Description равен этому режиму, который мы выставили, то переключаем SetGame. По аналогии, нам надо проверить для всех остальных. Для каких? Для Save load, для Settings и для Yehita. То есть, когда мы это сделаем, у нас вот здесь, в главном цикле, что произойдет? Когда мы перейдем в режим Game, у нас будет ТутPath и ТутPath. То есть, соответственно, ничего рисоваться не будет. Ну, давайте попробуем. Запустим. Да, что такое же? Ну, почему опять эти проблемы? Так, э -э что-то я где-то пропустил. Sell, Fire, Draw. Не понял. Это есть. А, вот Fire. Ну, и что, и что не так? Что-то я где-то втыканул. Так, сейчас я разберусь и... Продолжим. А, скорее всего, все верно. Вот я что-то втулил в этот цикл. А надо не в этот, надо вот так вот сделать. Вот, ну, наверное, я еще не запускал, сейчас посмотрим. Наверное, нет, нет, что-то я еще втыканул, сорян. Все, казано оказалось все просто. Блин, дисплей же я инициализирую аж потом а вот здесь уже нам нужны Surface, -мо. Как так-то? Ладно. Ладно. Так, че мы хотели? А, мы хотели запустить и нажать где-то ентер. Ентер на ехите не работает, на сеттингсе не работает, тут не работает. Опа, ча! Все пропало. Мы типа в игре, но дальше у нас дороги нету. Как вы видите, что я не нажимаю, ничего не срабатывает. Почему? Потому что у нас еще нету самого режима игры, в котором нужно обрабатывать э, клавиши, те же, к примеру, Escape. Сорян, прервался. Итак, нам нужно здесь аналогичной обработки. Да? То есть, то есть, то есть, э, я говорил про кнопку Escape. Ну, как минимум, да, когда мы в режиме Game. Вот. То есть в данном случае мы просто провалились в режим game, а по факту и в приходят, они игнорятся. А отрисовка она тоже игнорится и все такое. Но ну, это в следующем уроке. В этом уроке мы, мы добавили обработку. Внесли такое понятие как игровой режим и от него будем скакать. То есть теперь у нас есть объект одиночка. Вот, и он всегда содержит информацию о текущем режиме. Ну а на сегодня все, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем, всем пока.